Здравствуйте! Вас приветствует канал Готовим с любовью. Сейчас я вам покажу, как мы будем разделывать кончики. В предыдущем ролике я вам показывала, как заводится тесто на кончике. Вот оно у нас отдохнуло. Отрезаем кусок и формируем такую колбаску. Так, режем на кусочки, ну, приблизительно грамм по 30. Так. И начинаем катать шарики. Просто мягкое. Шарик у нас получается, ну вот приблизительно вот такой величины. Укладываем на лист. Мы их приготовим, все накатаем, а потом уже будем жарить. Вот такие вот у нас шарики, как мячики маленькие. В моей семье все любят морожные шарики, особенно мой муж. Надеюсь, и вам понравится. Опять же, если вы хотите поменьше, у вас маленькая семья, хотите приготовить меньшее количество, значит делайте наполовину меньше по порции. Вот такие вот у нас получаются. Наше масло разогрелось, масло побольше наливаем и начинаем выпускать аккуратно наши кончики. Они сами будут у нас крутиться в сковородке, как теннисные мячики. Видите, как они крутятся. Все. Достаточно, потому что прожарить равномерно со всех сторон были румяные. будем вытаскивать уже на полотенце, чтобы лишний жир стек. Где-то помогаем вилочкой, где они сами крутятся. Смотрим. Когда масло разогреется, у нас хорошо. Температуру маленько уберите, потому что они будут у вас гореть. Сделайте поменьше температуру. Вот у меня сначала было на полном положении, а теперь я убрала на два положения меньше. Вот так у нас постепенно. Свинские мячики красивые, сироненькие. Ну и по вкусу тоже очень вкусные. Думаю, что вы попробуйте обязательно этот рецепт. Ну все, сейчас будем их. Итак, вот, наши пончики пожарились, сейчас мы их перекладываем на другое блюдо, просыпаем сахарные блюдо, кто как любит, кто побольше, кто поменьше. Нет. Такие красивые у нас получились пончики. Надеюсь, вам понравится. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До свидания. Приятного аппетита. До новых встреч.